Снова всем welcome! Это снова я. И это Нарита, второй терминал, куда прилетают все самолеты, грубо говоря, информациональные. Вот. И в общем после выхода из вот этого вот выхода, вот, вам нужно повернуть на правую сторону. Вот туда вот где написано терминал 3. Но повернуть и пройти. Вот на, на поезд. Конечно, есть как вариант.. Значит, узнать вот информацию или купить билет на, на... этот самый автобус. Лучше вот на поезд. Вот такой значок. Вот под, показано в подвал. И... Вот мы едем вниз, значит. После того, как вы спустили, значит, вот там показано поезда сюда. Значит, там у вас будет три, а, три поезда на выбор. То есть первый это NEX. Это Нарита Express. Вот, значит, он находится вот с правой стороны сразу же вот этот красный, а, красный вот этот вот значок. Вот. Потом второй вариант. Это вот Skyliner, вот такой вот поезд. Вот такой вот синий, длинный. Цена на Skyliner 2400 йен, на Nex 3000 йен. с половиной там в зависимости от куда вам надо. Значит, и обычные поезда. Вот обычные, это вот Access Express на Narita и кейсы обычные, которые идет. Только главное не перепутайте, там их два. Один идет, например, на Ниппари а другой идет на, значит, значит, как она называется-то, в Ханеду, в другой аэропорт. В общем, вот, вот нам надо вот Уэна, пример. примеру. Уэна это конечное, то есть то, что нам надо. Чтобы на нем проехать, это самый дешевый способ. Красные вот эти поезда, желтые, это чуть подороже, там 1200 йен. Красные тысячи с небольшим йен. Значит, чтобы на нем проехать... Значит, нужно пойти вот туда, вот к терминалам и купить себе карточку пасма. я есть... сейчас вам покажу, как их покупать. Вот. Покупаются они здесь. здесь. Конечно, здесь всякая вот в японский всякая лабуда написана, но это в общем вам не особо надо. Вам нужно вот пасма. Потом он что-то там спрехает, неважно, в общем, кликаем вот по софьен. Ну, здесь вот пишите, то есть просто имена, вот без имени или имена. Вот имена это, ну, то, то есть заполнять надо. Есть без имени обычно берем, вот. Она спрашивает, сколько вы хотите там это, чардж сделать. Вот. Ну, вы там говорите, например, ну, там тысячи йен к примеру вот он говорит вам это самое туда в кор положить то есть 500 йен за карточку за саму то есть то есть например мы кладем туда вот тысячу ну вот сюда вот засовываем вот тысячу внизу и еще значит вот 1000 тысячу а, вот. То есть, ну вот, мы получили карточку, чистая карта, вообще на ней ничего нет. Теперь покажи, как на нее пополнять, то есть, как пополнять. Просто берем, засовываем карточку. Вот, сейчас на ней там ровно, грубо говоря, где-то 500 йен, по-моему. Да, вот. 500 йен на ней. Он говорит, выберите сначала, какое количество денег хотите запихнуть. Ну, например, 1000 йен. У меня вот 1000 йен. Вот, и опять же вниз сюда вот ее закидываем 1000 йен. Или вот монеты сюда вот по 500 йен. Засовываем эту карту. Опять же вытаскиваем карту и все. Вот на ней теперь вот полторы 1500 йен. Все, теперь с этой карты можете ехать на любом поезде. Вот, то есть на любом поезде, на любом этом самом... То есть вот здесь карта висит. Карта висит. И на ней написаны расстояния. И цена до определенных станций, куда вам надо там доехать, вот, убираете, то есть и едете. Вот туда вот на тот поезд. Ну все, всем счастливо. С вами был Дэн. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. мы с вами увидимся в следующих видео. До связи.